Темы для общения, ну, мы уже, что там, как начинать, как продолжать выбрали. Значит, смотрите, э, универсальной темой, помимо, ну, вообще, вот вот э, формула открытого вопроса, она является тоже достаточно универсальной, вы можете э, его постоянно херачить, вот, э, и вообще не париться. Но вот как отдельное направление, это ее мысли, взгляды по поводу чего-то. То есть, что ты думаешь, и там, вот, какая-то книга. Фильм, новый сериал, события э, в жизни вашего города В идеале, чтобы у вас, когда вы задаете такие вопросы, вы уже прошли, помните, тему с логическими уровнями: Уровень окружения, уровень действий, уровень способности, уровень убеждений, уровень ценностей Так вот, что ты думаешь, какой твой взгляд, это вопрос уже из четвертого уровня, уровня убеждений и, соответственно, вы должны пробежаться по первым трем уровням окружения, действия, способности, позадать вопросы до, до то есть, грубо говоря, там, <coughs> там, не знаю, там, вопросов 10 ей задать, там что-то прокомментировать, то есть провести какое-то общение, когда вы перейдете уже к тому, что это будет нормально, ну, то есть, когда вы будете спрашивать вопросы из этого уровня, из уровня убеждений, по поводу взглядов, мыслей и так далее. Если начнете сразу херачить, типа, привет, и потом, а что ты думаешь по поводу, там, Бога? Ну, вообще тема религии такая опасная в онлайне. Поэтому, если вы прям вообще теряетесь, то а, вот смотрите в профиль, который вы там, ну, 20-25, 25-30, вот эти ценности, которые вы выявили, а, их, ну, либо оценивали, ну, у вас есть как бы целевая аудитория девочек такого возраста и такого приблизительно общей ценности. А, ну, и есть темы, которые всегда универсальные, это актуальные ТикТок, а, Инстаграм, сейчас Клабхаус, слышал что-нибудь, есть ли у тебя уже аккаунт. А, сериалы? Смотришь сериалы больше или фильм? Если да, то какие? Музыка. Я люблю... Вот, что насчет музыки? Можно так, да, вот, прям заехать? Я люблю музыку разную. Могу слушать вот Tomorrowland. Дмитрий Лас-Вегас, до... Ну, люблю просто иногда включить перед сном скрипочку, да, чтобы она так прям вот нагнетала. Приятный такой настрой. То есть, а что ты? А мы таким образом пакуем в информацию о себе переход хода и вопрос. Это универсальные вопросы. Ну, вот слушает музыку, скорее всего, слушает. Читает, но тут сейчас уже вопрос там, под там, Какая твоя любимая книга, или ты вообще не читаешь Или читаешь, а моя вот такая вот да, То есть я на самом деле Знаете, что увидел, что сейчас если девочки читают Ну там определенного типажа То в основном это книги по личностному развитию Почему-то Такая вот штука, раньше была типа классика Маркес, маленький принц, сент ну кстати, почти все, у, у всех одна из любимых книг, вот, угадайте трех попыток у девочек, кто в принципе читал либо читает, какая, люби, вот, какая любимая книга? Почти у ну, но вот одна из любимых почти у всех Мастер говорит мистика сидела, да, понятно, общие такие темы, спорт, хобби, увлечение, это сюда же. Любимые места, где попить кофе, а, там куришь не куришь, тоже хороший вопрос, И, если курит, то что? Я курю кальян, сигаретный не, не курил. вот. То есть, смотрите, когда мы задаем такие вопросы, что мы еще, какую функцию мы выполняем? Надо не забывать, что эти вопросы мы сможем использовать для того, чтобы потом, когда по телефону будем с ней говорить, мы назначили ей правильно встречу. Когда, кстати, хороший рапортик уже есть по общению, и вы сделали, наверное, такой намек на полусексуальный фрейм, типа, ну, там, типа, так ты что, меня в гости к себе зовешь? Типа, да, и она говорит, а у меня там есть свой кальян, типа, дома. Ну, бывает тогда, там, вот я там иногда написал, что, типа, ну, планирую там... Смотреть футбол, там, курить кальян. А сделал описку. Через Т9 написал, купить кальян. А пишет: у меня дома есть свой кальян. Ну, типа, и все дела там. И такая, типа, ну вот. Ну, причем там это как бы первые 10 сообщений. То есть, может быть, ничего не означает, да? Но, может быть, что-то уже означает. И, естественно, идет тема, типа, так и что, ну, я так, конечно, не поступаю, ну, ты что, домой приглашаешь? Ну, Естественно, ее реакция, я уже знаю, как она ответит Типа, ну нет, типа, пока еще рано Я как бы тоже это ожидаю Ну окей, напишу, там, ну, подождем полчаса Или что-то в таком духе И вот здесь, кстати, это тот вариант, когда можно приехать домой Либо можно пригласить к себе Вот и такие случаи, когда ну, Вот так вот, ты на грани ходишь И вроде сильной реакции нет И типа со смайликами, ты же знаешь все эти ответы Ну и ты можешь что-то предугадывать Просто, знаете, в, в чем а, а, фишка Когда вы поймете, что она вам будет отвечать на ваши вопросы вы будете переигрывать.